Здравствуйте, дорогие участники нашего факультативного занятия. С вами Анна Калонтерная. Как обещала, я сегодня проведу для вас одно простое, но невероятно эффективное упражнение как чужой негатив, вводящий вас в хандру и уныние, перевести в вашу же пользу. Меня спрашивают Аня, почему-то его решила проводить бесплатно, провести именно это упражнение. Потому что, на мой взгляд, есть вещи, которые нужно преподавать в школах. Это именно тот самый случай в моем представлении. Потому что, если бы хотя бы треть людей владела этой техникой, жизнь была бы намного качественнее у всех. Итак, в каких случаях можно использовать технику? Я рекомендую в следующих. Когда вы попадаете под нападки другого человека. Например, это хорошо знакомый вам человек, который вас унижает, обижает, оскорбляет, и вы болезненно на это реагируете. Если это речь об отношениях токсичных, то это, конечно, отдельная вещь. Но если вы просто время от времени этого человека встречаете, и при встрече он так с вами общается, то вот эту технику можно использовать, и там будут происходить интересные изменения во взаимоотношениях. Следующий, когда вы подобным образом реагируете на нападки людей совершенно вам незнакомым, например, на негативные комментарии в соцсетях, то есть вы вообще первый раз видите человека, и скорее всего, что последний человек вам какую-то гадость написал, вы запереживали. И а, еще один интересный случай это когда вы подобным когда появляется человек который своим поведением вас бесит ну, вот бывает что вы не знаете даже почему но вот человек вас бесит и все при этом ему комфортно в своем поведении со своим характером а вот вы прямо не можете рядом с ним находиться на одной территории но вам приходится например вы работаете в одной фирме и вам приходится сидеть на собрании с ним вот. а он как-то себя не так ведет по вашему мнению смотрите чем вызывается реакция когда вы болезненно реагируете на подобные вещи в каждом человеке есть все качества во всех есть все поэтому глядя на другого человека с мыслью я не такой я не такая вы обманываете себя, не принимая в себе определенные качества. Я не буду сейчас углубляться в подробности, это не имеет значения для упражнения. Просто вот такой вот механизм. Вас может зацепить только то, что вы в себе не признаете. Типа такого. Вас обозвали дурой. Если вы допускаете, что можете быть дурой, то вас эта реплика не зацепит совершенно потому что вы изначально с этим согласны если же вы этому сопротивляетесь какая такая я дура да то у вас будет реакция на это слово и дальше вы выбираете уже тактику поведения так что же с вот этим вот всем делать даю технику выделите себе Примерно 10 минут времени, чтобы остаться в одиночестве. Если сильно припечет, можно закрыться в ванной. То есть, допустим, вы там пришли на день рождения, там человек, который вот вас раздражает. Да? Закройтесь вплоть до того, в другой комнате или там спрячьтесь да, где-то на какое-то время, для того, чтобы сделать это упражнение, чтобы вас отпустило. Потом, когда вы это упражнение научитесь делать, вы его сможете выполнять, так сказать, на лету. Зацепились, отследили в себе эту реакцию, сделали это упражнение очень быстренько, пошли себе дальше. Но сначала оно будет занимать у вас некоторое время. Предположим, вы находитесь в комнате. Представьте себе, что человек, который вызвал у вас неприятные переживания, сидит вместе с вами в этой же комнате. Даже если вы этого человека не знаете, даже если вы не знаете, как этот человек выглядит. Значит, вы его просто представляете себе, как будто бы вот вы его знаете. Если не знаете, максимально подробно рисуете себе его портрет. Во что одет, в какой позе сидит, какое у него выражение лица. Вот очень-очень подробно. Наблюдайте за ним со стороны внимательно и описываете, какие его качества так вас раздражают. То есть вот прямо акцентируйте на этом свое внимание эти его качества которые вас цепляют ему то не мешают они они как раз являются его сильными сторонами вот если его позиции находиться например этот человек наглый по вашему мнению или равнодушный или он способен говорить цепляющие гадости вот ну вот какие-то такие вот качества которые вас зацепили Обидели, а, вам надо это выделить. Потому что, получается, когда он так себя ведет, то он как раз находится в ресурсном состоянии, которое помогает ему идти по жизни вперед, добиваться своих целей. В частности, цеплять своими репликами, например, там, окружающих его людей. Он же для чего-то это делает. Окей, значит, нашли этот его ресурс. Внимательно посмотрите на этого человека, и делаем второй шаг. Второй шаг. Вы как будто бы входите в него, как будто бы становитесь им. Физически вы садитесь на то самое место, где вы его только что представляли, принимаете его позу, его выражение лица. Вы как бы становитесь им, приобретая то качество, которое есть у него, когда он так себя ведет. То есть полностью входите в роль, как будто бы вы становитесь им. Обращайте внимание на свои внутренние переживания и наполняетесь этим качеством. Почувствуйте его в себе и усильте эти ощущения в 10 раз. Вот просто максимально усильте эти ощущения. Следующий шаг Выходите из этого человека, возвращаетесь в себя, то есть встаете, идете на свое прежнее место, возвращаетесь в себя. Единственное, что вы выходите из этого человека уже вместе с этими качествами, еще и усиленными в 10 раз. Опять посмотрите со стороны на этого человека, уже обладая его этими способностями. Как теперь вы на него реагируете? Осталось ли чувство раздражения? Осталось ли чувство негатива какое-то? Если да, посмотрите, что еще вы от него не добрали, или в недостаточной степени вы взяли это качество, или, может быть, еще что-то у него есть, что можно взять. Опять вошли в него, взяли максимально, вышли, посмотрели. Это должно получиться у вас с первого раза, но бывает, что да, это делается там за два, за три, за четыре раза. После этого обязательно поблагодарите его за этот ресурс, который вы от него получили. Попрощайтесь, пожелайте ему всего хорошего. И теперь вы можете пользоваться этим его ресурсом в жизни. Вот не просто в работе с его нападками, да? А вообще вы можете теперь использовать этот ресурс, когда он вам понадобится. Вы вспоминаете, как вы брали у нужного человека нужный вам ресурс. И вперед добивайтесь своих целей. Если вам понадобится вот эта его способность, если, а вы ее вдруг потеряете, то опять делайте это упражнение, и у вас точно все получится. На этом, собственно, все. Если вы хотите научиться другим техникам, если вы хотите научиться добиваться в жизни своих целей, которые вы себе поставили. Если вы хотите качественно изменить свою жизнь, то я с удовольствием приглашаю вас на марафон «Автор жизни». Традиционно первые занятия бесплатно, чтобы вы решили, подходит вам этот марафон или нет. И на первых занятиях вы уже получите качественные упражнения, которые уже смогут изменить вашу жизнь. А в общем и целом там огромное количество упражнений, которые качественно меняют жизнь, как я люблю говорить, с проигрывателя на выигрыватель. Ну и, собственно, до скорых встреч, особенно до встреч на марафонах. Пока!